привет я тут понял что у меня на канале нету инструкции по выводу avr ну а полные цепочки как вывести вообще данный токен на metamask продать на бирже pancakeswap и потом выйти в кэш или куда вам надо то есть на любую биржу и сегодня я вам это покажу Итак, вот мой аккаунт который я сейчас скачаю но давайте два токена я выведу у меня там на metamask еще какие-то копейки есть для этого мы переходим в аврора веб раньше тут была кнопочка сейчас кабинет обновится на мой взгляд, кстати, достаточно не совсем удачное обновление, потому что я теперь не могу отправлять токены, ну, например, своим рефералом в качестве ревбека. Мне их надо будет через Аврора Market выводить на кошелек MetaMask, а потом внутри кошелька MetaMask прогонять. На мой взгляд, было удобнее, когда я мог своим партнерам перегонять токены внутри Аврора Веб. Ну, на мой взгляд, это было удобнее, но разработчикам проекта виднее. Возможно, они преследовали свои какие-то цели, которые помогут в развитии проекта. Сейчас не об этом. Мы переходим на сайт Аврора Market, логинимся под своим мылом и паролем и подключаем свой кошелек MetaMask. У меня через расширение он уже тоже тут подключен и мы видим этих два с половиной токена уже тут в Аврора Market. Дальше нажимаем вот эту кнопочку, что означает вывести. И выводить мы можем до 1000 AVR, но два с половиной токена вывести я не могу. Выводить мы можем только целые числа без каких-либо запятых, и давайте два токена ставлю на вывод. Для этого на кошельке Metamask показывают, что с нас будет снята комиссия за переводы, поэтому держите, ну там буквально пару долларов всегда у себя на Metamask BNB. Нажимаю подтвердить. И мне пишут что в течение 24 часов эти токены будут зачислены на мой кошелек теперь переходим на биржу pancake swap у меня она вот мы видим баланс с двух сразу на 4 поменялся то есть токены выводятся ну почти что моментально на этой бирже не надо никаких регистраций тут только авторизация с помощью вашего кошелька metamask мы тут видим что он тоже уже синхронизирован с беларуси у меня кошелек этот работает только через vpn ссылку на бесплатный vpn-сервис я оставлю также в описании и на биржу PancakeSwap, где можно купить или продать токены avr ну а также все ссылки для регистрации в проекте аврора тут мы выбираем токен который я хочу обменять это avr и тут я выбираю токен который я хочу получить пускай это будет bnb и нажимаю максимум то есть 4 токена сейчас они оцениваются в 2 доллара 32 цента и нажимаю swap Подтверждаю это действие. И вот открывается расширение в кошельке MetaMask. И тут уже комиссия будет составлять где-то 30 центов. Я это все дело подтверждаю. И теперь мы видим, что на этом кошельке 3 доллара 33 цента. Хотя до этого тут было чуть больше доллара. доллара 20 центов. Конечно, комиссия с таких маленьких сумм, она существенная. Если кто-то подумал, что ну это ничего себе какая комиссия. На самом деле при большей бы сумме она была ну примерно такой. Поэтому более мелкие суммы их менять менее выгоднее. Как вы заметили, в таком случае комиссия будет съедать такую хорошую часть ваших средств. Ну а теперь с этого кошелька можно или приличные встречи в кэш с кем-нибудь выйти, или перевести в данном случае токен BNB на любую биржу. В принципе, думаю, с этим проблем ни у кого возникнуть не должно. Напоминаю, что проекту Аврора исполнилось уже вот недавно на днях месяцев отлично себя показывает проект все кто заходил со мной на старте они уже вышли в безубыток и даже повысили уровень своего генератора вот например 110 генератор если мы просто покупаем и не улучшаем его уровень то мы получаем там чуть больше 20 токенов в месяц мы видим что этот генератор уже третьего уровня и добывает он 27 с половиной почти что токенов в месяц что равняется полторы тысячи рублей но если мы прокачаем этот генератор генератор до 15 уровня что естественно и буду делать то этот генератор будет получать больше 120 монет в месяц а это уже почти что в 6 раз больше чем начальная доходность данного генератора ну и впоследствии среди участников в которых прокачаны генераторы до верхнего самого уровня то есть до 15 среди этих участников проводятся розыгрыши где вы можете выиграть себе технику и также в последующем есть вероятность что участники с такими прокачанными генераторами они будут получать еще доход от майнинг фермы в виде биткоинов, это тоже на самом деле очень здорово. Напоминаю все полезные ссылки находятся в описании но не забывайте о рисках и не вкладывайте сюда деньги, которые вы не можете себе позволить потерять, потому что стопроцентных гарантий вам тут никто дать не может, в принципе как и в любом проекте в интернете, а если вам кто-то дает эти гарантии, то он берет эти риски или на себя или просто вводит вас в заблуждение. И кстати новым участникам, которые по моей ссылке зарегистрируются в данном проекте, я верну обратно ревбэком, то есть как сейчас принято называть, 5% от суммы вашего генератора, который вы приобретете. Например, приобретете 110 генератор, 5 токенов VR, получите обратно. Это бонус, который уже заложен в проект, чтобы поощрять активных участников, которые приглашают новых пользователей. Ну а я вам по системе Win-Win готов вернуть данное вознаграждение, которое полагается мне, тем самым приблизив вас к выходу в безубыток на ступенечку ближе.